Привет! Сегодня будет обзор на книгу о дивный новый мир Олдос Хаксли. Ссылку на данную книгу оставлю в описании под этим видео. Невероятная книга. Прекрасная и страшная. Страшно от того, что мир построен с убийственной логикой, для каждого направления, для каждого уровня задач свои люди. Чем проще задача, тем проще выращенный людской материал. Прекрасный в книге переживания, поиск ответов на вопросы, путь наперекор всем. Начну с того, что с первых страниц трудно поверить, что написана эта книга более 70 лет назад, а точнее в 1932 году. Очень уж похоже на то, что вокруг. Антиутопия или все же утопия. О цинично выстроенном генетически моделируемом обществе потребления. Еда, сон, секс. Основные потребности удовлетворены, и все хорошо, спокойно, и все довольны. Заводы, фабрики работают, их обслуживают люди-винтики, создающие новых потребителей, и так по замкнутому кругу. Каждый сам по себе. Как хорошо, что я не альфа, бета, гамма. Никаких привязанностей, никаких стремлений, никаких переживаний, только удовлетворение себя любимых. Каждый уверен, что его место в жизни самое лучшее. Нет преступников, нет нужды, нет страстей, нет любви. Все счастливы получают то, что им нужно. И кому дело, что потребности их уже запрограммированы инъекцией в банку к зародышу и гипноуроками во сне. Они же искренне считают, что это их счастье, это их выбор. Мир эмоционально-духовно беден, с подменой на физические ощущения. Любовь заменил промискуитет, красиво названный взаимопользование. Мир инфантильных субъектов, считающих удовлетворение потребностей, потребление наивысшим счастьем, с рождения приучаем их покупать, покупать, покупать, чтобы было для чего производить, производить, производить. Даже жизнь не имеет ценности. В любой момент можно заменить новым человеком из пробирки с соответствующим ярлыком. Думать не нужно, тут уже давно государство подумало и спланировало за нас. Противовес отлаженной системе счастья для всех двое нестандартов из альфов, случайный Генброк и дикарь. Дикарь, другая крайность, задавленность эмоций, неудовлетворенность желаний, помноженные на громадные комплексы неполноценности, породили агрессию и жестокость. Ему тоже промывали мозги, но не в пробирке, а с детства. И он в своем мире также не нужен, как и те двое альфов в новом дивном. Рожденный в цепях, не знает, что такое свобода. А что происходит сейчас? Разве ничего не напоминает? Реклама, мода, бренды, ток-шоу, зрелищные и бессмысленные развлечения – это наша реальность, как в ощущальнях нового мира, одурманивающая, отупляющая интеллект до уровня стада баранов, готовых на все ради очередной пилюли счастья. Пропаганда свободной любви, вместо крепких семейных уз, порождает все больше и больше новых одиноких потребителей, неудовлетворенных жизнью, зато свободных. Чем больше одиноких людей, тем больше потребления, продуктов, товаров, услуг. Да, пока только похоже на нас, но неужели станет полной реальностью? Ссылку на данную книгу оставлю в описании под этим видео.